<тит> да не может такого быть, что тебе хорошие попадаются, <тит> Baby, это мой папа Это моя дочка Ребятки, вы знаете, что сейчас очень модно быть подписанным на канал На какой? Видео, бэйби Не забудь нажать на эту красную кнопочку И не забудь подписаться на наш канал Окей? Ну, все, подписался? Поехали! Поехали. А сегодня мы для вас, ребятки Вот такую приобрели баночку Что это? Поставьте комментарий Ну что, написали? Окей Это DreamBuzzle Открываем эту баночку ну, знаешь как открывать их? Не знаю, давай Не ты давай. открывай. Так. Было несколько банок, но мы выбрали именно такую. Давай сначала прочитай. Почитай, какие здесь вообще вкусы. Здесь такие фу, там вообще какие-то какашки, блин, яйца какие-то гнилые. А -а -а -а -а -а! Фу. У нас есть прокишее молоко и кокос. У нас есть протушие яйцо и масло У нас есть робота и перси. Козявки и... Э, козявки. Душа. Душа, козявки! Козявки! Козявки! Козявки! Вонючие носки и тути-фрути! Ну тебе вонючие носки, а мне тути-фрути, фрути ты знаешь, что я фрути Нет. А <это>. Ясно. Увидишь. <су索> наверное. <су索> Не подумай. Также у нас есть... Дохлая рыба. Клубнично-банановый смузи. Ооо, вообще. Насчет зубная паста и ежевика. Вау. Wow. Собачья еда и шоколадный пудинг. Мне шоколадный пудинг. Сразу. Давай. Шик, шик, шик, шик. Опа. Итак, открываем его. А здесь же можно как каки на кнопочку, да? Нажимать? Да, но ну, на манеру лучше, тариф. да, в тарелку. Фу, здесь ну какое-то такое не очень вкусное. Ребят, если вам видно. Ну как? я это уже. Давай, пересекай. О, капится пачки тут. Боже, какашки еще кофе. Ааа, ну очень много, да, конфет? Да. На всякий случай уже подготовили салфетки. Да, салфетки, все. Вот это все. вот эту гадость говнянова, блин, сплевать ее. туда. Давай. Салфет мой, но. нормально положишь. Только надо... А, подожди, ты же будешь видеть. Нет, стой, Мы отворачиваться и берем. Нет, надо отворачивать. Да, ну да, да. так. Снялась седьмой, но... Я... Кто первый седьмой берет? Давай. Нет, так не Путирую. надо смотреть. Смотреть нельзя. Поставь. Поставь. Не помню. Давай, Давай э, чукаться, кто проиграет, тот и берет первый. Чи-чи. Давай. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи. Ай, ай. Не бери. Отворачивайся. Отворачивайся? Да, и э, бери. Ну да. Голубенькая. Это у нас или ежевика, или зубная паста. Такой изумрудик. такой голубый, Либо ежевика, либо зубная? Да. Такую ты знаешь. Я знаю. Окей. Поехали. У меня... У меня зубная паста. У меня ежевика. Ну и поздно, ты зубную пасту и прижми. У меня? Смотри. Я не могу такой фигни. жвичка. Точно зубная паста. Реально. Реально настоящий вкус зубной пасты. Первый раз пробую в жизни. Никогда ничего такого фигни еще не пробовал. Ну давай. Теперь что? Ты не смотри. Я давай. Так, ну так, что это? Это или робота, или персик. Я тоже такую фигни. Так, да? одинаковые. Да. Это блевотина. Я не знаю. Как это блевотина? Точно. Мне значит персик. Значит, тебе повезло. Фу. У меня пока все хорошо. Фу. Не, я не могу. Слушайте, не совсем было похоже на персик. Как бы, и то, что биббиби не было. Может это было биббиби? А тебе понравилось? Нет. Ну давай, ладно. Теперь я. Давай. Так. Давай. Желтенькая. Это у нас яйцо, по-моему. Да. Или? Либо? Либо попкорн маслом. Давай. Я что за фигня мне попадается? -то. А у меня попкорн Да какой попкорн, блин? Фу, господи, нафига я согласился? Фу. Не, я не а у меня попкорн Я такой, я, я, я, не, я не доем вот это Так это не все надо У меня попкорн Да нет, ты серьезно тебе попкорн? Или ты просто так рассказываешь? Да у меня попкорн Да не может такого быть, что тебе хорошие попадаются, а все плохие не знаю, у меня бомбка. Да плот. я офигею. Я... такой масляный. Вкусный? Фу. <сих> <сих> Давай. Давай. Ну-ка, Это, это катя. Так, или трава, или лайм. Бери вот. А ну-ка, покажи, вот это? Да. Давай. Трава? Трава Давай. или лайм? Лайм. Трава. У меня тоже трава, по-моему. Что подувать трава? Ну траву ты нафиг, что я говорил. Это пойдем. Да! Челаем. Трава самая настоящая. А это какой-то такой. Слушайте, как они вообще муля? Кто это сделал? То есть они угадали полностью с этими вкусом. So, Я папа, не папа, знаю производство чье, кто ты. <связь> папа, Алла, вот это такой сливка горький. Жили были, блин. Жили <связь> были <Billy> Candy Company, офигеть. <связь> <Jelly связь> USA, подожди, Candy made in USA, made in Корея, даже в Корее USA. Ну на май американцы, когда <связь> наделали. Да. Ладно. Кто тут? Ты? ты? Я да. Давай. Давай. Смотри. Эй, не смотри. Давай. Это Что у нас... Э... Светло-желтый то Светло-желтый? Это у нас или сыр э, испорченный, или карамель. Так, а ну подойди. Такой. съел. Фу. Вот такой вот, да, вот он. Что это? Что за фигня? Что это было? Это сыр сыр испорченный. Он, а ну, ну, вообще никакой. А ну дыхни. Фу, реально. Мм.. Mm, не. Я, Я бы уже. Кто берет? Я? Я. Давай. Еще тут. Есть господь на, на этом цвете. Так, это у нас три рыба и э, э, вот так. клубничная бананная А Ну показывай, ты с зелененькими? Нет. А, Дальше. вот она. Вот. Нет. Да дай-давай, стой. Вот так. Вот. Вот такую? Да, одинаковую. Только у меня желтенькая какая-то пятнышки. Папа, не могут же везде одинаковые Хорошо. пятнышки быть? Давай. Ну, Стоп. А что это такое? Это у нас или э, испорченная рыба, или мечное банановое поздно? Испорченная рыба, господи, ну только не испорченная <с рыба. Ой, Тухлая рыба, тухлая, Я хочу попробовать шоколадный пудинг. Я беру? Да, давай. Давай, бери. Может это какая-то какашка была, которая мне понравилась. Давай. Бери. Что такое? Зеленая, зеленая. это такое? Зеленая-зеленая. Это косянки э, или спелая груша. Я тебя поздравляю. Ты У меня груша. Груша, но она. Резок закончился. Но она не очень вкусная, но груша. Барбаришка такая. У меня точно не груша была. У меня она. Это в а козявки нет. попали. Фу, козявки, ты не локов. Кто сейчас берет? или спелая груша. Козявки, груша. Мне тогда попались козявки и тебе попалась вся Мне сейчас обратно груша попадется. Что это такое? <свист> вот это такое козявки? Ну точно Ешьте не груша. свои козявки. Ну <свист> точно не груша. Они никакие. Я не знаю, я вообще свои козявки не ел. <свист> не знаю вкус. Это первый <свист> раз, <свист> раз да нас супа не хватит, <свят> Да нет, ты знаешь, блин, пицца челлендж у нас... Отдыхаешь. Б... Да да, блин, <свят> Да не, я уже больше не выдержу эти... Давай. Грибы. Да я рвать сейчас буду. Значит, ты проиграешь. Розовенькая. Ой, это у нас или рыба протухшая... Ту Тухлая. <свят> или смузи. У нас настой, подожди. Вот. А мне путь попадалась. О! Такой а тебе хорошая все, блин! Давай! <смех> Опять или рвота, или Рвота? О, хорошо, если бы рвота только тебе. Я не... <смех> да нет, я уже не смогу эту рвоту. Давай. Покажи. Тогда будь мужиком бливодина, обратно я не выдернул три раза есть. Ну вы что? Ну не надо, так. Три, два, один. Вот это, вот эта фигня, это самый фиговый вкус из вот этих вот конфет. Ну. Давай. Белый-белый-белый-белый Или у нас кислый молоко или Катос? Давай Или молоко? Кислое? Катос Катос Да нет, что это за челлендж? Я не хочу в таком челлендже участвовать Фу Давай последний день уже разматываем Давай Что это? Что это? Это рыба? Не, я не смогу. Давай. Я не хочу. Давай. Давай. Ходи подписчиков. Ребята, если вам нравится, то, чем мы занимаемся, ставьте комментарий. <свят> Дай вид, пожалуйста. Я всегда беру много, много лайков, мы еще повторим. Ты что? Ты знаешь, какие? Если только знаешь сколько, если только 15 тысяч лайков будет, я реально... Ребята, соперничаю. постарайтесь, постарайтесь. Я соглашусь еще на такое, но... Не больше. Постарайтесь. Да. Давай, ну, а не, ну ладно, 15 тысяч. Потом, блин, думаю, сейчас 15 найдет. кто боже, что я сказал. Я не могу. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Нет, нет. Что там ничего не отсюда? Реально, ставьте тогда дизлайки. Но я вас реально прошу. Ребят, пожалуйста, мы уже. Нас по совести и вот действительно оцените. Как бы вы. Я бы, наверное, за такое, ну, поставил бы лайк. А ты? Я лайк, лайк, лайк. Ну значит, и ты. Будь добр. Да. Сделай правильный выбор.